У меня, конечно же, есть понимание трендов мировых. Я привела вам тренды российские, вот. но вы по каждой по своей стране можете найти аналогичные тренды и посмотреть. Если говорить про российские тренды, то у нас пандемия, я полагаю, что это по всем мире по-прежнему есть отголоски этой истории, потому что мы как страна либо выходим из этого, либо мы имеем на входе гибридный график, то есть по всему миру, Ценность гибрида и возможность удаленной работы уже ну, очевидно, что это является конкурентным преимуществом компании. И это становится неотъемлемой частью э, устройства компании. Соответственно, корпоративная культура в таких компаниях, где есть люди на гибриде, на удаленке, не все в одном месте. Вот корпоративная культура, она меняется, и способы ее, скажем, поддержания, развития тоже должны учитывать этот фактор. В России есть еще, ну, была, вернее, мобилизация, была иммиграция, да, и санкции. Это вот те реалии, в которых мы живем в России. Но, повторюсь, мировые тренды, они есть глобальные, есть какие-то, допустим, уникальные вещи. Там, для Казахстана, Узбекистана, ну, любой другой страны есть что-то, что мы можем найти общего, и что-то, над чем мы можем подумать, как над вызовом, который стоит перед нами в плане ИЧАР. Соответственно, а, исходя из этих вызовов, а, я могу сказать, что вот эти тренды, да, это опрос российский. Но я сравнила, посмотрела, что а, сейчас требуется от руководителей, которые как раз и транслируют корпоративную культуру, изначально ее создают, да, как некие базовые установки. И в принципе они являются. Забегая вперед, скажу, что это важный элемент корпоративной культуры, что от того что транслирует высшее руководство, от того, что транслирует руководитель, очень сильно зависит э, разница между реальной корпоративной культурой и номинальной корпоративной культурой. То есть у нас может быть корпоративная культура, которая в виде ценностей, плакатиков, э, кодекса, чего то там угодно, быть везде напечатано, да, но реальная корпоративная культура будет совершенно другой. Как это происходит? Я прихожу в компанию, очень выдушеновлена, и мне начинают, говорят, у нас ценность инновационность, так, здорово, у меня есть классная идея, я иду к своему руководителю, говорю, слушай, дорогой Иван Иванович, есть идея, а он мне говорит, слушай, иди работай, а, идея у меня есть. Вы понимаете, да, что сразу я получаю вот ту самую а, разницу между реальной жизнью, да, и Теми ценностями той корпусной культуры, о которой мне рассказывали во время собеседования, о том, что я прочитал на сайте и так далее. В идеале разница между тем, что мы транслируем и то, что есть на самом деле, должна быть минимальной.